Ну, как известно, миром правит любовь. Любовь к мужчине, любовь к женщине, любовь к семье, любовь к детям. У нас рубрика «Музыкальное признание». Ну, никто не Год от года. Каждый месяц, с каждым днем, Акуфер Трип все лучше, лучше и лучше. Ну, я уже просто не говорю о музыкальном и творческом потенциале, поэтому мы все сейчас увидим сами. С 25 летием Акуфер Трип, ура! Спасибо огромное.